<плодисмент> Итак, уважаемый господин федеральный президент, уважаемая госпожа Рау, уважаемые дамы и господа. Рау, Мы являемся участниками поистине знаменательного события. An здесь сегодня, начинает свой отчет год. Российской культуры в Германии. Heute, äh, Здесь же одновременно стартует и фестиваль российско-германские культурные встречи. Это уникальная по своему охвату и замыслу акция германские стать заметным событием в жизни обоих государств. Diese, ihren, ihre Reichweite und Ideenvielfalt, einmalige Aktion, ist es würdig, ein bedeutsames Ereignis im Leben beider, äh, unserer beider Staaten zu werden. Sie ist dessen würdig, das Fundament unserer Freundschaft mit neuen menschlichen Erkenntnissen füreinander zu verknüpfen. И сейчас я поздравляю всех нас с этим событием. Желаю общего и безусловного успеха. И сейчас поздравляю благодарю вас всем за этим событием и желаю вам общего и безусловного успеха. Сегодня мы обязаны вспомнить, что немецкая земля Вдохновляло очень многих российских поэтов, музыкантов, деятелей искусства. Erinnern, Russen, Только что господин президент упоминал о Чайковском, который здесь дирижировал. Uh, erst, uh, jetzt hat, uh, erst kürzlich hat der Herr Bundespräsident Tchaikovsky erwähnt, der hier uh, am uh, Dirigentenpult stand. Ich möchte hinzufügen, dass Tchaikovsky Deutschland 20 Mal besucht hat. На Viele Werke russischer Klassiker wurden auf diesem Boden geschaffen. Настоящим событием для музыкального мира стала недавняя находка в берлинской библиотеке уникальных оперных партитур выдающегося гениального русского композитора Глинки. Мы в России всегда расширительно толкуем наши. Культурные связи с Германией. Мы Если вы обратите внимание на надпись вот здесь на этой трибуне, здесь написано русско немецко русские культурные встречи 2002 2003 2004 год на немецком языке, а в русском переводе 2002 2004 год. Здесь стоит deutsch-russische Kulturbegegnungen 2003-2004, а в русском переводе стоит 2002-2003. 2004. 2004. 2004. 2004 в наши дни в германии плодотворно работает немало представителей российской творческой интеллигенции равно как множество специалистов из вашей страны плодотворно трудятся в россии. Взаимное притяжение наших стран очевидно. Из миллионов людей, изучающих во всем мире немецкий язык, обращаю ваше внимание на это, одна треть россияне. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass unter vielen Millionen Menschen, die in der ganzen Welt die deutsche Sprache äh, lernen, die Russen äh, ein Drittel ausmachen. Und auch in Deutschland gibt es nicht wenige Leute, die unser Land kennen und äh, Russisch sprechen. Ледниковый период наших отношений в прошлом. друзья, Однако те, кто сегодня собрались в этом зале, и уверен, миллионы наших сограждан понимают, что серьезные успехи в политике и экономике невозможны без тесных гуманитарных контактов. Doch die hier anwesenden und auch viele unserer Mitbürger in unseren Ländern wissen sehr genau, dass keine ernsthaften Erfolge in der Politik und Wirtschaft möglich sind, ohne engen humanitären Kontakte. Kulturelle, die kulturellen Verbindungen sind das Fundament der erfolgreichen Politik der Zusammenarbeit фундамент, который помогает преодолевать разногласия и налаживать новые мосты дружбы между народами двух стран. Hilft, Я согласен абсолютно с господином федеральным президентом. Мы никогда не забудем, что в горнила мировых войн были брошены миллионы человеческих жизней, что безвозвратно были утрачены и ценнейшие достояния культуры. Ich stimme mit dem Herrn Bundespräsidenten überein, dass wir es nie vergessen dürfen, dass Millionen Menschenleben den zwei Weltkriegen zum Opfer gefallen sind. Unwiederkehrbar gingen auch viele wertvolle Kulturschätze verloren. Дорогие друзья, Liebe Freunde, планируя год российской культуры в Германии, мы хотели, чтобы немецкое общество получило объективное представление о современной России. Indem das Jahr der russischen Kultur in Deutschland был wurde, war es unser Wunsch, dass die deutsche Gesellschaft Новое о новой России, Eine neue Vorstellung von einem neuen Russland, das, die der das über die Rahmen der längst veralteten Klischees hinausreicht. Und wir hoffen, dass jeder Besucher der Veranstaltungen des russischen Jahres der Kultur hier für sich das neue Russland eröffnet. Я в заключение хочу от всей души поблагодарить берлинцев за гостеприимство. хочу пожелать гражданам Германии счастья и благополучия. Я также искренне благодарен германскому руководству за особое внимание к этой акции. Mein aufrichtiger Dank gilt auch der deutschen Führung für die besondere Aufmerksamkeit gegenüber dieser Aktion. Und ich freue mich sehr, dass die russisch-deutschen Kulturbegegnungen einen solch markanten und in Erinnerung bleibenden Anfang erhalten haben. Frisch begonnen ist halb gewonnen. Ich bedanke mich.